Всем привет! Ты смотришь выпуск новостей «Универньюз» с тобой, Адиля Валеева. Сегодня ты увидишь! Вот это ремонт. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации меняется до неузнаваемости. Главное дружелюбие. В университетскую клинику «Казань» можно попасть без очереди. Мы все выяснили. Выпускники КФУ проходят анкетирование. Ремонт – это не страшно, и в этом легко убедиться, стоит лишь один раз взглянуть на здание будущих журналистов. Что ждет студентов после ремонтных работ, смотри далее. В Институте социально-философских наук полным ходом идет капитальный ремонт. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял решение объединить в одном здании все медиа университета. Здание необходимо не просто привести в надлежащее техническое состояние, но и сделать многофункциональным с точки зрения подготовки медиа-специалистов. Под ремонтом из учебных аудиторий всего несколько находится. То есть, это учебная аудитория где занимаются телевизионщики на третьем этаже, и э, несколько аудиторий, которые сейчас переоборудуются в Ньюсрум, которые переоборудуются в мультимедийный класс. По самому зданию принято решение провести своего рода зонирование этого здания, то есть по зонам его разделить, и по мере возможности федеральный университет, ректорат, будет вкладывать средства в то, чтобы каждую вот зону последовательно ремонтировать и приводить в надлежащее вот той стратегии. Ремонт идет не во всем здании ЦИТа, а только на втором и третьем этажах. Реконструкция Института социально-философских наук должна завершиться в сентябре нынешнего года. Регина Фахрудинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Лечить должно не время, а хорошие врачи. Но как попасть к хорошему врачу без утомительной очереди? Ответ есть.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 Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводит инвентаризацию затонувших в Татарстане кораблей. В настоящий момент обследовано уже более половины судов из 100 запланированных. Выпускники КФУ всегда будут оставаться частью своего родного университета. Любовь к Альмаматор вечная. Именно поэтому сейчас активно развивает сообщество выпускников КФУ. Подробнее в следующем сюжете. Неделю назад на официальном сайте КФУ было запущено анкетирование выпускников Казанского федерального. Пройти тест могут и те выпускники, чей вуз вошел в состав КФУ при объединении. По словам руководителя проекта по взаимодействию с выпускниками Дарьи Долговой, на сегодняшний день анкету заполнили 450 человек. Уже сегодня можно сделать вывод, что выпускники продолжают интересоваться жизнью своего университета и готовы предлагать свои идеи для развития родной альмаматор. Сейчас мы развиваем сообщество выпускников КФУ. Большую работу системную проводим, и для этого мы хотим узнать мнение выпускников по таким ключевым моментам, как, например, поддерживают ли они связь с университетом, общаются ли они с преподавателями, с одногруппниками, есть ли у них потребности в получении поддержки университета, хотят ли они посещать наши мероприятия, какие мероприятия им интересны. Анкетирование проводят для того, чтобы узнать об основных потребностях и пожеланиях выпускников при составлении стратегии взаимодействия а также для развития вуза. Ведь мнение выпускника по тому или иному вопросу может помочь в решении важных стратегических вопросов. Казанский федеральный не только дает качественное образование своим студентам, но и заботится о будущем своих выпускников. Аделия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Лето – самое вкусное время года. Каждый старается раскрасить свои выходные яркими акварельными красками. О том, как проводит молодежь свое summer time, вы узнаете в следующем сюжете. У каждого был свой лагерь. Ну, я ездил в лагерь в Витязево на море. Я больше в интеллектуальных лагерях был, например, таких как Кванты и Заречья. Готовка к экзаменам.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 Так как мне предстоит сдавать ЕГЭ, я читаю всякую литературу, которая мне требуется. Методички там разные момент на факультет иностранных языков. КФУ наш. Как говорил Лев Николаевич Толстой, необходимая приправа ко всему доброта. Поэтому делай добро и живи счастливо. С тобой была Аделия Валеева. До скорых встреч!